На сегодняшний день подтвержден один случай. Это ребенок, приехавший из Мегиона. Они купили просто квартиру здесь, а обследуя контакт был по мегионскому детскому саду. Они находятся под медным наблюдением в режиме самоизоляции. Он и вся его семья. Чувствуют себя нехорошо. за ним установлено наблюдение детской поликлиникой, так что в случае необходимости он будет перенаправлен в инфекционное отделение. Точнее, то есть они сейчас лечение проходят дома? Да, они, лечи, они лечатся дома. Э, почти Симптомов нет у ребенка, поэтому он может быть носителем. То есть сейчас э, позволяет... Э, да, его состояние позволяет его лечить, его, ему лечиться дома. И э, ну, это так же, как в Москве сейчас больше 6 тысяч людей э, находятся в такой ситуации. У нас он просто первый. Достаточно